Коллеги, С вами Сакаф Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня мы поговорим о том, как заключается, заключается ноябрь, заканчивается ноябрь, что нам ждать в следующем месяце. Ну и безусловно, разберем ключевые события, которые произошли на этих выходных. Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк, если вам нравится это видео. Ваши вопросы, как всегда, оставляйте в комментариях. Итак, у нас заканчивается ноябрь, сегодня фактически последний торговый месяц и есть некоторая информации, которую я бы хотел с вами также обсудить и посмотреть. Ну, во-первых, важно отметить то, что индекс Dow Jones стал восстанавливаться и фактически в этом месяце мы все-таки смогли обновить локальный рекорд, хотя до этого индекс Nasdaq сделал это за несколько месяцев до. Но здесь как раз важно отметить то, что данная тенденция, да, данное обновление локальных по именно индексу Dow Jones, это именно больше индустриальный индекс, говорит о том, что сейчас на текущий момент экономика готова к восстановлению. Ну и фактически рынок это отыгрывает. Поэтому фактически мы видим это и на котировках индекса Dow Jones. Я также для себя добавлял в этом году ряд компаний, которые входят в этот индекс. Они не показывают им какое-то очень активное движение. Но сейчас, вот уже в ноябре это движение как раз было и отыграно. А здесь также важно отметить то, что вот то движение, то восстановительное движение, которое было по Dow Jones, ну, именно в ноябре в этом месяце, оно было, ну, фактически сам активным за последние несколько лет и по приведенной статистике, то есть это, по-моему, с 80-х или с 90-х годов самое активное движение по именно по индексу Dow Jones. И, наверное, что еще важно посмотреть в этом разрезе, это то, как вели себя компании за последний месяц, то есть именно какие сектора росли и какие сектора показывали лучшую динамику. Соответственно, если мы возьмем движение за последний месяц, конечно, это энергетика, да, мы видели восстановление и котировок цен на нефть, об этом мы тоже поговорим чуть позже, ну и в том числе не компании тоже крайне активно восстанавливались. И фактически энергетика, финансовый сектор, производство показали лучшую динамику за ноябрь. Рост составил порядка 37, 19 и 18 процентов. Хотя в годовом выражении, то есть за текущий год пока технологичный сектор, он остается на втором месте, а производственные товары, потребительские товары, они прибавляют порядка 47 процентов за последний год. И энергетика пока все еще отстает. То есть, ну вот Понятно, тех максимумов, которые были в начале года, мы туда еще не восстановились. Но если вероятность туда вернуться, об этом мы говорим чуть позже еще одна информация, которая, собственно, появилась на этой неделе, это последний, ну то есть, скажем, последний аккорд Трампа, если можно так это назвать, это еще одна блокировка китайских компаний, которые, доступ американских инвесторам, которым будет в ближайшее время закрыт. Это компания CMC, это крупнейший производитель чипов китайский и компания, которая производит нефть, газ, CNOOC. Эти компании были добавлены в черный список тех китайских компаний, которые, по мнению правительства США, собирают данные клиентов да, и, соответственно, используют это в оборонных целях. В данном списке уже порядка 30 компаний представлены, и этот список ведется с конца 90-х годов. То есть в этом случае США ограждают да, своих граждан от того, чтобы их данные попадали в данные спецслужб, уже непосредственно китайских спецслужб. Но мы с вами понимаем то, что гонка Китая-США, она продолжается. Китай может в ближайшие несколько лет выйти на первое место, да, обогнав США, обогнав Европу и стать ключевой, собственно, державой, которая, которая будет во внимании да, и в производстве, и в, ну, в остальном аспектах то есть скажем так будет страной номер один и понятно что сша тоже пытается себя от этого оградить но тем не менее то есть данный данное снижение но как раз уменьшит приток американских денег в китайские компании конечно это не относится там ко всем компаниям но вот в определенный список этих компаний попадают Попали в данном случае вот эти две компании, тем более, что Китай сейчас ведет активно э, фазу развития, производства чипов, да, производства оборудования для э, интернет вещей и для э, Прочих сопутствующих, то есть технология в технологиях Китай крайне преуспел за последние несколько лет, и пока конечно США остается на первом месте, но вероятность того, что Китай может обогнать США, она крайне высока. Поэтому по крайней мере до того момента, когда Байден вступит в законные права, да, то есть, когда пройдет инаугурация, эти две компании будут находиться в черном списке, возможно что-то Байден с этого в этом случае поменяет. А также важно отметить то, что понедельник в Стартуют э, переговоры ОПЕК+, и здесь э, это тоже важно в разрезе того роста нефти, который мы видели на последнюю неделе. то есть фактически мы вернулись на те значения, которые были э, в марте этого года, и, э, собственно, сейчас э, начинаются данные переговоры, они продлятся два дня, и, э, на, на, дальнейшим решением того, о чем, ну собственно договорятся в рамках данной встречи, будет понятна перспектива продолжения роста нефти. Если брать прогнозы аналитиков, то в среднем по нефтемарке Brent на 2021 год ожидают цену 50-60 долларов за бар. То есть это не стоит, это не 120, то есть здесь вряд ли мы такие цены, конечно, сможем увидеть. Но тем не менее, снижение опять же добычи, если оно произойдет или по крайней мере договорятся сохранять на текущем уровне, то по крайней мере это даст определенные, ну фундаментальные предпосылки нам на поддержание роста нефти. Поэтому за этим тоже мы будем следить и нефть уже начала сегодня на открытии корректироваться, поэтому вполне вероятно, что до момента принятия какого-то решения мы сможем увидеть коррекцию по нефти, затем уже продолжение роста, ну или падение в зависимости от того, что если будет опять же наращивать добыча, это может произойти, потому что есть позитив с точки зрения вакцины, да, рынки восстанавливаются и на ожидании как раз восстановились спроса могут и вновь вернуть скажем так увеличить и объемы производства Ну а теперь давайте посмотрим какие события нас ожидают на этой неделе у нас заканчивается месяц поэтому мы ну вероятно как всегда сейчас я открою также экономический календарь и мы с вами и мы с вами посмотрим, как раз, что нас ожидает на этой неделе. Ну и, собственно, начнем мы с календаря. По календарю на этой неделе, сейчас я также поставлю по значимости, по значимости у меня ставят все. Соответственно, сегодня будут выходить данные по Китаю, да, то есть индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе, в непроизводственном секторе. То есть мы видим, что текущее значение выше 50, хотя Снижение а, до 49 в, в производственном секторе, то есть значение ниже 50, оно не является позитивным для рынка. А, также будут опубликованы данные по незавершенным продажам в на рынке недвижимости. А, 1 декабря, во вторник, выйдут данные по э, индекс-менеджерам по закупкам уже от АСМ по США. Здесь также ожидается ну, некоторое снижение, но предыдущий показатель был 59. Снижение ожидается до 57 в рамках допустимых значений. А также будет выступление Паула и выступление Лагард во вторник вечером. В среду изменение числа заявок в несколько хозяйственном секторе от ADP, то есть это предварительный non-farm payrolls также изменения по запасам нефти ну и собственно в четверг выйдут данные по менеджерам по закупкам от в непроизводственном секторе от ISM. здесь также дается небольшое снижение ну в, вероятно что данное снижение закладывается как раз на фоне роста случаев заражения коронавируса которое было в ноябре но тем не менее на длинной дистанции то есть на дистанции там два-три месяца скорее всего позитив по вакцине сможет это нивелировать тем более есть вероятность того что что э, к 11 декабря уже могут пойти первые вакцинации, если людей, конечно, в экстренном порядке одобрит вакцину от э, Pfizer. А, ну и пятница – это non-farm payrolls, то есть количество вносознанных рабочих мест и сельского хозяйства. А давайте откроем э, ту статистику, то есть ту динамику, которую мы видели за последние несколько месяцев. То есть фактически, если мы возьмем по, э, по историческим данным, э, в ноябре мы видели 638 тысяч, в октябре – 638. 661 тысячу, соответственно, в сентябре 1 миллион триста семьдесят тысяч. Сейчас актуально ожидается 638, да, то есть на текущий момент 638 тысяч прогноз все-таки вот есть на снижение на 7 миллионов. Ну, Довольно-таки сильное и серьезное снижение здесь может произойти в данном случае, но опять же, на фоне как раз распространения коронавируса, конечно, вот данное снижение, оно, ну, соответственно, может произойти. Но, опять же, еще один момент, мы сейчас будем с вами уже смотреть по графикам. Рынки находятся, опять же, на локальных максимумах. То есть, это и локальный максимум по евро, то есть, локальный минимум по американскому доллару, и локальный максимум по, по нефти, по индексам, по ряду акций. Вполне вероятно, что данный, как раз данный показатель может привести к определенной коррекции, которую мы можем, увидеть на рынке. И, собственно, теперь давайте пройдемся по ключевым инструментам. Евро. Евро бьет новый локальный максимум. То есть остается совсем несколько, ну совсем чуть-чуть до локальных максимум, которые мы видели в начале августа. Соответственно, сейчас, опять же, все менее-менее и -менее интересно заходить в покупки. Поэтому здесь я буду для себя просто ждать, соответственно, коррекции. Ну а с точки зрения часового таймфрейма у нас здесь ничего не меняется. Сегодня мы торгуемся опять по локальным максимумам. Фактически с открытия уже обновили максимум пятницы. И данная тенденция, она также продолжается Поэтому здесь я для себя лично буду ждать именно коррекции Ну и заходить, пока мы тем более торгуемся в данном канале у нас сформирован ну, такое боковое движение фактически за последние несколько месяцев. То есть верхняя граница 1.20, нижняя граница 1.16. В этом диапазоне мы колеблемся. Вполне вероятно, что можем опуститься еще раз до 1.17, до 1.16. И вот оттуда я уже, конечно, буду заходить. Но если туда не опустимся, уже буду заходить, конечно чуть ниже, да, но на продолжение пока э, укрепления евро против американского доллара. А по британской валюте картина также похожая. Мы видим, что британская валюта не может удержаться выше максимум. В области 1.3391 Это также локальный максимум Который мы видели в начале сентября И на прошлой неделе также у нас началась коррекция От этих уровней Ну конечно пока она еще не получила Полноценного развития Но тем не менее мы видим что пятница закрылась все-таки ниже Чем а, открылись И это может также давать определенного рода Предпосылки на то что коррекция Может начаться по британской валюте Ну и собственно уже остановки Данного коррекционного движения Примерно в области там 1.30 даст также неплохие точки для входа на продолжение как раз данного роста. Поэтому здесь по британской валюте мы можем готовиться. А по паре американский доллар, канадский доллар обновляем локальный минимумы, То есть пока продолжает получать развитие вот, данной нисходящей тенденции. Мы опять же торгуемся по локальным минимумам, где продавать, конечно, не самая лучшая идея, поэтому на текущий момент по данной валютной паре я тоже ожидаю. А, ожидаю коррекции, ну и, собственно, жду пока она где остановится, то есть остановится там, где она остановится, и в зависимости от того, где вновь получится импульс продолжения как раз нисходящего движения, в зависимости от этого я буду уже и принимать дальнейшие решения по входу в сделку. Но на текущий момент мы видим, что падение продолжается. Сегодня мы торгуемся уже ниже, чуть ниже открытия, но пока не обновили минимальное значение пятницы, но пока туда же, туда все и движется. А по паре американский доллар, японская иена, здесь есть некоторая передышка в том нисходящем движении, которое мы, мы видели, а мы видим, что в середине ноября локальный минимум был выше, чем в начале ноября и фактически с текущих уровней есть также предпосылки на начало еще одного восходящего движения, то есть та да, была коррекция, но она не получила сильного развития, поэтому если доллары сможет закрепиться сегодня выше отметки сто это максимум пятницы то мы можем говорить о том что в среднесрочной перспективе по крайней мере у нас формируется еще раз восходящая формация и уже по ее завершению будем смотреть где она становится и искать точку для входа на продолжение нисходящего движения то есть но ну, пока тренд все-таки остается нисходящий но есть некоторые предпосылки на то что он может начать меняться по паре австралийский доллар американский доллар также мы находимся на локальных максимумах, от которых покупать тоже неразумно. То есть, я, ну эти, эти мои слова уже продолжаются там, на протяжении двух недель. Ну, собственно, я кроме золота ничего и не покупал за последние три недели. И, собственно, сейчас пока все еще жду. Поэтому, да, австралийский доллар тоже находится на локальных максимумах, пока локально продолжается восходящее движение, но не самые, опять же, оптимальные точки для входа на продолжение роста. И точно такая же картина с новозеландцем, с той лишь разницей, что что новозеландец а, вообще торгуется на локальных максимумах. Если посмотреть даже а, недельный таймфрейм, то фактически мы подошли к а, локальным максимумам, который мы видели а, в 2018 году. То есть здесь есть, конечно, еще куда расти в область 0.75, а то и в 87 в долгосрочной перспективе. Но а пока мы говорим о больше таких локальных уровнях, которые здесь у нас а, сформированы. Поэтому по новозеландцу тоже я занял выжидательную позицию. Золото. А вот золото продолжило еще одну волну падения, то есть фактически мы можем здесь говорить о а, начале ну, такого фазы нисходящего движения, которое здесь получает а, определенное развитие и собственно с текущих уровней а, мы можем ожидать продолжение еще падения на 1690, вполне вероятно что туда можем упасть. Я лично для себя попробую небольшим объемом покупать золото, в том случае когда будет сформирован уже сигнал на часовом таймфрейме, еще раз буду пробовать в него а, заходить, но опять же пока, пока этого нет. Я ждал, что это может произойти в пятницу, но в пятницу мы увидели еще один рывок нисходящего движения, то есть фактически это было тоже связано с позитивом на фондовом рынке, потому что сейчас золото как защитный актив, конечно, не столь привлекательно, потому что фондовые рынки растут, да, они сейчас перекуплены, поэтому технически здесь может как раз сформироваться еще одна волна восходящего движения, которая, ну, в свою очередь, мы можем увидеть в виде коррекции на фондовом рынке и росте на рынке золота. Поэтому пока золото я не списываю, да, с точки зрения торговых идей, а продолжаю также за ним следить. А вот фондовый индекс опять же находится на локальных максимумах. Индекс DAX пока все еще не обновил локальный максимум, который мы видели в феврале. То есть здесь еще остается порядка 3,5% до обновления исторических максимумов. Все, мы видим, что все сложнее и сложнее, особенно последнюю неделю ноября было двигаться в сторону укрепления, потому что мы находимся на локальном максимуме То есть этот максимум, эта область сопротивления У нас еще начала сформироваться в июле И все еще мы пока не можем идти выше данного ценового значения Поэтому опять же пока заходить на покупку по DAX а Здесь я тоже пока считаю преждевременным Сегодня мы открылись Понижением, хотя сейчас уже на открытии Европейской сессии мы видим, что индекс DAX Последние два торговых часа Отыгрывает то падение, которое было Вполне вероятно, что сегодня обновление локальных максимумов Мы сможем тоже увидеть ну а индекс S&P 500 начинает корректироваться, здесь тоже довольно таки интересно то, что сегодня с открытия, но опять же здесь рынок отыгрывает тот негатив, который может быть, это в том числе и то заявление Трампа, которое последовало на этих выходных с точки зрения блокировки китайских компаний и конечно локальная перекупленность на текущий момент, поэтому сейчас мы уже видим, что торговля по S&P 500 идет ниже минимум в пятницу, соответственно здесь мы можем предполагать начало коррекционного движения по S&P 500, поэтому здесь сейчас нужно взять, ну, наверное, паузу с точки зрения того, чтобы входить по данному инструменту или добирать акции в портфель, потому что вполне вероятно, что можем опуститься в область 3.500, 3.450 450. вот оттуда, конечно, докупать акции уже будет гораздо более интересно ну, и заходить тоже по самому индексу sp 500 а По нефтемарке Brent, Но ну, мы с вами сегодня уже говорили то, что начинаются переговоры ОПЕК+, соответственно, нефть забралась до локальных максимумов, которые мы видели в начале марта, собственно, пройдя довольно-таки неплохой а, период роста, начиная с первого дня ноября да, до, сегодня, ну, вот до локального максимума, то есть нефть отросла порядка 40%, процентов, то есть на текущий момент а, показывает 35%. Ну и, соответственно, нефтяные компании тоже были бенефициарами данного роста. А, вопрос, сможет ли нефть продолжать расти дальше, но вот это много будет зависеть как раз от, от тех переговоров, переговоров, которые будут идти в ближайшие два дня. Вполне вероятно, что на конец года мы можем увидеть нефть. В районе 52, 53, а то и 55. Ну и, как я уже говорил, среднесрочный, долгосрочный прогноз, ну, среднесрочный прогноз на следующий год, это нефть где-то в районе 60. Ну, посмотрим, сможет ли она там оказаться. А неделя также может быть довольно-таки активная, может быть довольно-таки волатильная, очень много событий на рынок влияет. Ну и большой вопрос, будет ли новогодние ральные, которые мы, как правило, видим в декабре. А, соответственно, продолжим среди заключенные события, продолжим среди заключенные и встретимся с вами в среду, также разберем уже а, текущую ситуацию, что на рынке произошло и что ждать актуально. Не забудьте поставить лайк, если понравилось это видео, ваши вопросы оставляйте а, в комментариях. Кстати, по тем вопросам, которые вы оставляете, они не совсем подходят для темы как раз а, данных видео, но я постараюсь их отфильтровать, отсортировать и дать а, те ответы, которые а, можно будет дать в рамках данного видео. Поэтому я благодарен за те вопросы, которые вы оставляете, я их для себя фиксирую и я также постараюсь на них ответить уже в ближайшее время для разбора всем спасибо за внимание всем желаю хорошей торговой недели всем спасибо и до свидания